Добрый день! Я рад вас приветствовать в на нашем канале ТСЛ. Сегодня мы научимся с вами делать сердце оригами из модулей. У меня вот есть два варианта уже готовы. Это розовый с белым и красный с белым. А мы будем с вами собирать э, розовый с красным. Итак, для того, чтобы создавать с вами розово красные оригами, сердечко, мы будем использовать красные пиксели или модули и розовенькие. Розовеньких нужно нам будет с вами 56 штук, ну делать 60. А красных надо понадобится нам с вами 34, но ну, делайте 40. На всякий случай делать побольше, потому что падают, теряются, ну и ничего, запас будет. Итак, начинаем с чего мы? Начинаем мы с вами с красных модулей. Берем. Делаем изначальную основу фигуру. Смотрите внимательно. Вот делаем вот так. представляется все вот, да? вот берем розовый модуль и закрепляем сверху теперь еще добавляем красные модули по бокам сюда и сюда теперь добавляем розовые модули сюда, сюда далее Начинаем таким образом наращивать по бокам красный, а по центру розовый. До тех пор, пока у вас не будет 6, примерно, не примерно, 6, не 9 модулей образуется. Итак, начинаем. Смотрите внимательно и продолжайте. Все примеры операции однотипные. Красный по бокам, по центру розовые. Вот так вот. все сделали получилось уже три модуля берем опять красный по бокам и опять добавляем центр родовой модули Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мало. Продолжаем. Пять красный по бокам. Вот. Пять по центру розовый добавляем. Вот. И еще ряд добавляем. Красный полоком опять. И розовый ряд добавляем. Вот. Раз. Два. Три, раз, два, три, четыре, и с другой стороны, 1, 2, три, 4, а вот по центру вставляем красную модуль отсюда итого у нас получается в ряду 9 модулей по центру красный вот раз два три четыре пять шесть семь восемь девять все далее теперь берем опять красные модули уже добавляем не как не так вот как а вот скрепляем розовый кончик и красный вот так делаем аналогично с другой стороны и по центру вот, где красный скрываем розовый кончик и красный кончик вот так и вот так вот теперь добавляем ряд розовых моделей Раз. И то же самое три модуль добавляем с другой стороны. Раз, два, три. Вот. Теперь опять добавляем по краям красный, скрепляем с розовым. Вот так вот. другой стороны красный с розовым и в центре красный с розовым и красный с розовым вот так вот, вот. теперь берем модуль да? здесь можно сразу сделать сначала мы берем вот этих два розовых пользу еще раз розовый добавляем И с другой стороны тоже два добавляем розовых. так. И вот так. Вот. И сразу... Ну, давайте сначала красный опять добавим ряд. Красный здесь будет. Красный с розовым скрепляем опять. И красный с скрепляем с этой стороны. Логично поступаем с, этой, с другой стороны, здесь, и здесь. Красный с розовым. Теперь по центру добавляем оставшиеся два модуля розовых, вот так вот здесь, покраиваем, вот. и добавляем красный. Опять красный с розовым соединяем кончики и здесь тоже самое красный сразу с другой стороны красный с розовым и любой красный сразу в принципе сердечко готова но можно добавить еще два модуля вот допустим и сюда. И наша с вами сердечко готово. Вот. Получилось наше с вами вот такое сердечко. Вот. Надеюсь, вы теперь сами сможете создать подобное веками сердечко из модулей. Всего доброго. Приходите наш канал, смотрите. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всегда было вам рано. До свидания.